Множественные источники трафика. Базовый модуль. Заработок в интернете. Базовый модуль, который я предлагаю вам приобрести по ссылке из этого видео, чтобы понять, нужно ли вам это или нет. И специальное предложение будет достаточно серьезное у меня к вам. Вот уроки, которые записаны для вас в базовом модуле годовой программы. Во-первых, это записи занятий, видите первое, второе занятие и ссылки на поясняющие уроки, которые вам нужно будет проходить и это практические уроки для создания вашего проекта на основе вот этой платформы Goodly Pro и продажи инфопродуктов, как собственных, если у вас нету партнерских, а если у вас и того и того нету, то продажа реселлингом курсов, инфопродуктов, качественных с данного сервиса Goodly Pro. Здесь 52 урока и ссылка на годовую программу, которую вы захотите, естественно, взять, изучив все вот эти уроки. И, соответственно, мне как партнеру предоставлена скидка на приобретение данного модуля базового, который вы можете воспользоваться, перейдя по ней через описание к этому видео то есть будет текст под видео и там найдете ссылочку перейдете и возьмете себе базовый модуль программы чтобы стать собственно говоря партнером по бизнесу проекта множественные источники трафика кроме всего этого у вас появится возможность понять как зарабатывать в интернете даже если вы еще об этом ничего не слышали ничего не знаете или наоборот, если вы продвинутый пользователь интернета. Вот так устроена данная программа. Рекомендую лично от себя с проекта возможности YouTube Атомина вот данный проект. Переходите по ссылке в описании к этому видео и начинайте разбираться. Будем с вами осваивать не только YouTube, но и множественные источники трафика. Это первое видео из серии по этому проекту и оно будет не последним. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, чтобы получать новые видео, в том числе и про YouTube и про данный проект под названием МИД. До встречи в новых видео.